Когда поймешь ему, что ты один на свете, и одиночество дорога так длинна, что жить легко и думаешь о смерти, как о последней капли О смерти, как о последней капли горького вина. Вот мой бокал, в нем больше не гладка той жизни, что как мёв была сладка, мне только горечь, не печаль Оставшийся на долю старика, в нем только горечь неразбавленной печали, Оставшийся на долю старика, пока в мой но друзей не стану. я боюсь. Своих. Я их люблю, дай Божий счастье. Пускай не беру воду из матра. Я их люблю, дай Божий счастье. Пускай не беру воду. Для мира сделаю я много добрых дел, но веки вечных не забудут люди. И если выйдет так, как я хотел, о боже! Я хотел, о Боже, милый, мир прекрасный будет, Послав страдания на голову мою, Послав отчаяния души мои продливой, Пошли в небе, я не спою. И дай мне силы, чтобы стать счастливым.